Я запишу. Сегодня 25 июня 2019 года. Моя фамилия Бондин Сергей Сергеевич. Я являюсь кандидатом в муниципальные депутаты что вас созыва по 52-му округу, МО Академического. Приехал сегодня в половине 9 утра, чтобы подать документы на регистрацию. Была уже очередь. История появления этой очереди следующая. В 23.30 подъехали наши кандидаты, это было вчера, 24 числа, и увидели, как подъезжает автомобиль... Стоял Дефандер, принадлежащий действующему депутату Моисееву Дмитрию. Значит, они подошли к нему, спросили, добрый день, как дела. Он сказал, что вы здесь делаете. Он сказал, вот мы тут список составляем, записываем. Ведь у нас уже 13 человек, записывайтесь. Мне отказались записываться и начали задавать вопрос, а на каком основании 13 человек, если вы только что вдвоем подъехали. Вопрос был ну, совершенно правомерный. На что получили короткий ответ, остальные за пирожками отошли. Это ответил товарищ, который был вместе с господином Моисеевым. А после этого в 23.50 примерно еще раз посмотрели, никого не появилось. Отъехали, приехали около часа ночи, также два этих персонажа, также с этим списком. А, сфотографировали номер автомобиля, начали снимать автомобиль, который стоит и искусственно а, создает очереди. Соответственно, вышел господин Моисей со своим товарищем, а, видео приложим, а, начал достаточно а, хамски агрессивно себя вести. Вот. Мы начали задавать вопрос: что как так? почему вы здесь находитесь, на основании чего, ну, последовали также хамские ответы. А, впоследствии, ну, к сожалению, уже выключили видеозапись, там были всякие э, намеки, типа, вы аккуратнее ходите, здесь опасно, хулиганы по ночам ходят, вот, ну, и всякие подобные Вот, также на вопрос, где 13 человек, которые по списке, а сейчас подъедут, с утра, когда мы пришли подавать документы, приехал также депутат ЗАГС АМОСов, и он, представители прессы. Уже стояла толпа, в том числе молодые люди спортивного телосложения. Они начали заходить в помещение ему «Академическое», чтобы подать документы в ЭКМОС и препятствовать проходу всем остальным но когда мы попросили пройти мы прошли стоял охранник росгвардеец который сказал что вход в умо Академическое строго по списку на мой вопрос почему так почему он занимается не своими прямыми обязанностями охраны и правопорядка они а пускай ограничивает доступ представителей граждан российских и тем самым нарушая законы, он не смог это пояснить. Предсвязывался, вначале он с сотрудником 6-го отделения полиции, потом показал удостоверение и сказал, что он сотрудник Росгвардии. Вот. По результату был составлен список, внизу находятся молодые люди, которые там, в том числе проходили только с одним паспортом от ЛДПР, я связался с представителями ЛДПР, они сказали, что они еще никому документы на руки не отдали. Также от иных партий. И у людей, кроме паспортов, никаких документов нет. По факту сейчас создается искусственная очереди. приехал непосредственно сам господин Дроздов с господином пужиком Я спросил, почему у них полиция охраняет, на основании чего они препятствуют проход. Сказали, все в, рамках, все в рамках закона, все в рамках закона. Вот а Господин Моисеев провел там достаточно долгое количество времени и ушел. Также, когда поднялись на Пантус, и посмотрели, там, второй есть выход из академической, трое первых зашедших молодых людей мило беседовали с господином Просаковым председателем ЭКМО и когда они увидели посторонних, сразу же зашли туда вот. то есть все это искусственные очереди попытка сорвать регистрацию кандидатов